Приветствую всех на моем канале! Сегодня хочу поделиться с вами интересными идеями, как можно использовать стержневой термоклей без пистолета. Если вам понравится это видео, ставьте класс и делитесь с друзьями. Один из способов это использование специального прибора для плавки термоклея. У меня его, к сожалению, нет, но я немного расскажу о нем. Это нагревающий прибор, работающий от электричества в форме цилиндра Сверху у него металлическая чаша, под ней расположен нагревательный элемент, который и разогревает эту чашу В нее помещают термоклей Пользоваться таким клеем можно просто обмакивать в горячий клей нужной, нужной склеиваемой частью Или использовать обычную зубочистку для нанесения клея Второй способ использование обычного утюжка для выпрямления волос. Утюжок я ставлю на 160 градусов. Стержень клея растрягаю на небольшие кусочки. осторожно ложу клей на горячую поверхность Для нанесения клея я использую обычную зубочистку. Зубочисткой я наношу клей на нужную часть Вместо утюжка для выпрямления волос можно использовать обычный утюг, принцип тот же самый, только стоит он вертикально и иногда по нему стекает клей вниз. Еще клей можно окрасить в любой цвет. Для этого нужно добавить немного масляной пастели и тщательно перемешать. С такого клея я делаю тычинки для цветов. Также можно добавить другой цвет и мешать цвета. Убрать клей очень легко. Обычная бумажная салфетка на горячей поверхности. Только будьте очень осторожны, не обожгитесь. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, а впереди вас ждут масса интересных идей и мастер-классов. Спасибо за просмотр!